Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир, и я сегодня поговорю с вами опять о Таксфон о приложении мобильном, которое захватывает рынок такси неимоверными шагами, своей простотой и необходимостью в этом. То есть есть необходимость у всех людей в приложении TaxFone. Потому что все остальные компании занимающиеся на рынке такси своими услугами. Ну, просто в наглую берут за посреднические услуги дикие суммы, которые доходят до 25% от стоимости перевозки. В компании TaxFone данного посреднического звена нет. То есть водитель с пассажиром напрямую договариваются о стоимости перевозки и о условиях перевозки. Давайте прочитаем статью, тут опубликовали. Так, 28 сегодня сентября 2017 года. Поторгуемся. На рынок такси Челябинска заходит новый игрок с моделью BlaBlaCar. Рынок само таксомоторных перевозок Челябинска не терпит покоя. Еще один сервис такси заявил о планах покорить столицу Южного Урала. Как стало известно, 74.ru в середине октября в нашем городе начнет... Работу таксфон народное такси. Создатели новой системы утверждают, что вызов машины и поиск клиентов станут возможными без посредников. А само мобильное приложение будет действовать по принципу блаблокар, как площадка, объединяющей попутчика. Эксперты соглашаются с тем, что у рынка такси в Челябинске большой потенциал для роста. При этом они сомневаются в эффективности бизнес-модели попутчиков внутри одного города. Разработчик новой электронной системы управления таксомоторным бизнесом Ярослав Шестопалов, родом из Магнитогорска, настроит компанию, как федеральную и даже в данный момент выходит на европейский рынок. С нашим мобильным приложением вызов такси и поиск клиентов стали возможными без посредников и услуг диспетчерских фирм, рассказал 74.ru владелец компании таксфон народный такси Ярослав Шестопалов. Это программный комплекс, ключевой элемент которого личный кабинет владельца таксопарка. Мы не организовываем таксопарки, а разрабатываем решения в помощь партнерам в франчайзе. Водители приобретают франшизу создают свою пользовательскую сеть. При этом они будут получать процент с каждого привлеченного водителя и дополнительные бонусы. Сервис уже тестируются в Уфе, Сочи, Севастополе, Хабаровске, Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге, Златоусте, Усть-Катаве и Кусе. Мобильное приложение специализируется на попутных перевозках. Площадка объединяет водителей и пассажиров, которым по пути. Это своего рода социальная сеть, рассказала один из официальных партнеров компании TaxFone в Челябинске Ксения Гаева. Пассажиры могут выбирать машину и водителя, предлагать свою цену за поездку. Водитель дает код активации пассажиру и все заявки будут поступать в первую очередь этому водителю. При этом ему не нужно платить комиссию за заказы, с него взимается только фиксированная абонентская плата в сутки. Среди преимуществ нового сервиса разработчики называют то, что водитель сразу видит точку прибытия и стоимость поездки. Человек за рулем может отказаться от заявки без всяких штрафов, но и стоять весь день на месте ему невыгодно. Наша задача держать нейтралитет между водителями и пассажирами и создавать рыночные механизмы, удобные и выгодные всем участникам перевозок, добавляет Рослав Шестопалов. Представитель компании Blablacar в России Сергей Авакян-Ржевский не готов комментировать появление новых игроков на рынке такси в Челябинске. Blablacar — это райдшеринговый, в переводе с английского совместные поездки сервис объяснил он. Мы не работаем на рынке такси, у нас нет своих водителей. Нашим сервисом пользуются простые автовладельцы, которые за символическую плату готовы подвести попутчиков, компенсируя тем самым расходы на топливо, но не получая выгоды. Директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина отметила, что в Челябинске работает значительное число игроков как среди онлайн-сервисов, так и среди традиционных служб такси. Но все еще, все еще есть значительный потенциал для роста. Челябинский рынок может вырасти в 4 раза, что делает его весьма привлекательным для новых игроков в транспортной сфере, в том числе для игроков в области райдшеринга. В совместных поездок, считает Ирина Гущина. Что касается фиксированной абонентской платы для водителей, мы придерживаемся иного принципа в работе с партнерами и сотрудничаем на основе комиссии. В основе нашего партнерства с водителями гибкость. Водители сами решают, где, когда и на сколько подключиться к платформе, кто-то выбирает полноценный рабочий день, а кто-то подключается к Uber на несколько часов в неделю, совмещаясь с другими проектами. По словам представителя Uber, около 90% водителей отмечают, что возможность самим управлять своим временем – ключевое для них преимущество. Ирина Гущина считает, что фиксированная абонентская плата за сутки не обеспечивает такой гибкости, например, не позволяет работать несколько часов в неделю. В основе бизнеса такси лежит желание одного человека уехать, а другого увезти. И для реализации этого желания нет никаких преград, говорят игроки рынка. Не случайно в соцсетях существуют тысячи сообществ для поиска попутчиков. Появляются мобильные сервисы. В модели бизнеса назначаешь цену сам. Для пассажира удобно лишь то, что он может предложить минимальную стоимость поездки, но это вызывает ряд неудобств для него же самого, считает начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси Максим Павел Стенников. Если он неправильно оценит стоимость поездки, придется долго ждать автомобиль и увеличивать цену торговаться. В результате пассажир может уехать дороже, чем с сервисом заказа такси, где не требуется дополнительных договоренностей. Низкая цена всегда там, где конкуренция, а не лозунги об этом. Эксперт напоминает, что пользователь привык получать готовую услугу в одно касание. Павел Стенников предполагает, что у стартапа будут свои поклонники, но массовость и залог, которая удобство, простота, поднятность, скорость, как у крупных сервисов ему будет сложно достичь. Напомним, в прошлом году в Челябинске начала работать большая тройка мобильных агрегаторов услуги такси Get, Uber и Такси, что привело к усилению конкуренции между службами заказа. Оборот рынка услуг такси в столице Южного Урала, по данным GET составляет около 4 миллиардов рублей в год. <coughs> вот такая статья, но я хочу, ребята, для всех слушателей, кто будет смотреть данный видеоролик, добавить такую вещь. Ни один таксопарк не заинтересован в том, чтобы водитель такси получал очень много денег. И чем больше э, водитель такси стремится получать денег, чем больше он работает, тем больше он платит э, комиссий. Э, и до, тысяч, до, до нескольких тысяч рублей в день доходит эта комиссия. Э, я общался с таксистами, регулярно езжу, мониторю этот рынок, езжу на такси и разговариваю с людьми. Поэтому мои.. Рассуждения не они не просто с воздуха взяты. Помимо этого, хочу, за, чтобы вы обратили внимание, <coughs> что именно модель таксфон, она изменит вообще уровень таксобизнеса. Если вы сейчас обратите внимание, то очень редко получится на комфортабельном а, автомобиле доехать а, в такси. Ну, то есть, вот обратите внимание на фотографию. Как часто на такси вы доезжаете вот на таком мерседесе А почему нет? Да потому что э, води, э, человек, который может заработать на этот мерседес, э, ему не интересен сам бизнес такси. Был неинтересен до сегодняшнего момента, пока не появился таксфон. А почему таксфон стал интересен? Да потому что вы строите свою сеть, то есть просто строите свою сеть пользователей такси, свои таксопарки, как водителей, так и автомобилей. И ваши доходы, даже вот я не таксую, я в свое время таксовал, но это было много лет назад, сейчас я не таксую. Но строя с 17 августа, вот давайте я покажу вам свой бэк-офис, 17 августа 2017 года я строю э, сеть в таксфоне у меня на сегодняшний день на счете 255 тысяч рублей э, и я вам покажу структуру и бонусы и заработано 27 тысяч реферальных 469 тысяч бинарных и 52 тысячи это матчинг бонус за то, что я помогаю своим нижестоящим партнерам строить сеть, завожу под них людей, они получают доход, растут и от того, что они получают доход, я еще получаю процент в виде бонусов. То есть не от их денег, а в виде бонусов от компании TaxFond. И хочу обратить внимание, 17 августа, а сегодня 28, то есть месяц и 10 дней я в таксфон. Мне, ко мне, зарегистрировалось всего, оплати, зарегистрировалось 43 человека, а оплатило 26, то есть купили франшизу 26 человек. Так вот, вроде бы ерунда, да, 26 человек всего за... 10 дней но эти 26 человек на сегодняшний день построили структуру 800 человек за месяц и 10 дней видим что 200 записей на страницу пользователей уровней давайте поставим 10 Просто стоит 5 по умолчанию, потому что только с 5 уровней платится вознаграждение. Ну, для того, чтобы понять, сколько всего людей, да, поставим побольше уровня. И отметим, что записи 200, да, на страницу. 1, 2, 3, 4, 5. А количество людей на сегодняшний день составляет практически 1000. За месяц и 10 дней. Тысяча людей в моей структуре зарегистрированы. И начинают потихоньку вникать в эту систему, пользоваться такси, покупать франшизы, строить свои таксопарки. Это за месяц и 10 дней. Тысяча человек. Опять же, мне скажут, вот у тебя там сеть э, людей, ты там э, в интернете популярен и так далее Ребята, я вам показываю, что я всего лишь пригласил 26 человек А структура 1000 Эти 26 человек привели всех остальных за месяц и 10 дней Таксфон, это сфера такси для любого человека понятно, что такое такси. Просто если вы занимаетесь другими проектами, там, продвигаете косметику, продвигаете здоровье, там, и другие какие-то там тренажеры, еще что-то, продвигаете посредством сетевого маркетинга, то не все будут в вашем бизнесе. Кому-то не нужен порошок, кому-то кто-то стирает дешевым, кому-то не нужен... Ну, не нужна косметика, кому-то не нужны духи, кому-то не нужны какие-то тренажеры или еще что-то. То есть, ваш рынок ограничен, но все люди хотя бы раз в жизни ездили и пользовались такси. Поэтому данное предложение «Таксфон народное такси» оно затрагивает всех людей от мала до велика в любом возрасте. Обратите на это внимание. И что я хотел вот этим подчеркнуть, да, что таксист купил франшизу, ездит на какой-нибудь старый авто советском автомобиле, или на какой-нибудь старой Тойотке. Вот я ездил, да, и на самом деле езда небезопасна, потому что что-то скверчит, что-то шкварчит, э ну, как бы просто машина работает на износ, которая ездит в такси. Предложение таксфон, оно дает возможность таксисту зарабатывать вот эти деньги. Вот сами предпосудите, если вы таксист, вы стали пользоваться таксфон и стали зарабатывать полмиллиона в месяц. Что вы делаете? Вы покупаете вот такой автомобиль, можете себе позволить зарабатывая полмиллиона в месяц ну будем говорить сто тысяч в неделю это вообще то есть ни о чем очень быстро и просто э, рассказывая про это, это предложение другим людям э, вы, ну, большая часть людей очень легко выходит на сто тысяч в неделю ну пусть даже не сто тысяч пятьдесят тысяч в неделю даже не ездит не занимаясь таксовкой но если человек таксует он каждый день общается с 20-30 с клиентами, и он рассказывает им про TaxFon, устанавливает приложение TaxFone. Люди дальше рекомендуют его. И с построенной сети вам платится вознаграждение. Маркетинг план. Вы когда зарегистрируетесь, и у вас будет личный кабинет, в разделе Документы, Правила. Вы здесь посмотрите и знакомитесь по личному кабинету, по мобильному приложению, по интеграции личного кабинета и мобильного приложения. Плюс другие вебинары, документы, видеоматериалы посмотрите, партнерскую программу посмотрите, все почитаете, как что платится и разберетесь. И вы поймете откуда в таксфон берутся такие большие деньги. Рынок такси он просто огромен. И таксфон это международное приложение. То есть вы можете строить сеть в Италии, в Испании, в США, в Африке, да где угодно. Везде где живут люди и пользуются такси, везде будет строиться ваша сеть. Ваша личная сеть. И до пятой глубины вашей построенной сети вы имеете возможность получать доходы. Разберитесь. Разберитесь. Не проходите мимо этой информации, просто зарегистрируйтесь. Контакты для регистрации, ссылки для регистрации будут в описании под видео. Просто берете, регистрируетесь, у вас личный кабинет. Регистрация бесплатная. Все, знакомитесь и связывайтесь со мной. Контакты тоже мои под видео. Я вам расскажу, как зарегистрироваться, как проплатиться. И как участвовать, как привлекать свою структуру. У меня есть чаты в которых мы проводим обучение людей о том, как продвигать таксфон э, в социальных сетях, прям не отходя от компьютера. Благодарю всех за внимание. А, ну и что хотел заметить. Еще извиняюсь, что поторопился. То есть уровень перевозок через компанию таксфон возрастет. И То есть вы будете на Мерседесах, на BMW, на Infiniti, на Porsche, Доезжать на такси с комфортом, с подушками безопасности Без всяких тряски, кочек э, в просторном салоне э, Летом в жару вы будете ехать с кондиционером а Зимой в тепле То есть, ну, это совсем другой уровень Просто сейчас вот обратите внимание на то такси, в котором вы доезжаете Просто обратите внимание На каком такси вы сейчас ездите и стоит ли платить эти деньги, которые вы сейчас платите. А в TaxFone вы за поездку будете платить меньше. Плюс еще деньги будете зарабатывать за то, что вы рассказываете, что вы ездите через приложение TaxFone. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.